Всем привет! С вами Юрий Худаченко. Вот Гуляю по берегу КАМ, решил записать видео на тему почему все-таки люди не идут в сетевой маркетинг. Ну и в конце дам небольшую рекомендацию. Что происходит, в принципе, приведу на себе пример. Сейчас шел по городу, Слушал любимую группу, наушники в ушах, понравилась песня, начал подпевать, пританцовывать, то есть такое настроение игривое, и которые люди напротив меня проходили, обращали на это внимание, то есть, но не понимали, что со мной. Приведу параллель к сетевому маркетингу. То есть, когда мы пытаемся что-то рассказать человеку, у нас играет своя музыка в ушах. То есть, мы знаем больше, мы уже в этом бизнесе находимся. То есть, и пытаемся донести это все самим рассказать. Там, это какой крутой бизнес, какая крутая тема там, и так далее. То есть. Дам небольшую рекомендацию. Не пытайтесь это сами делать. На это существует ряд инструментов. Это книги. Это видео, это презентационные сайты, это бизнес-системы. То есть, где за нас все это делается. Э, сами не пытайтесь это сделать, потому что, когда вы слушаете музыку эту, они это не слышат. Наша задача просто передать эти наушники другому человеку, чтобы он послушал и понял, о чем речь. Вот и все. Или посмотрел. Вот, собственно, вот такой небольшой видеоролик записал. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите в комментариях, если интересна эта тема, будем развивать. Ну и всем пока, до скорой встречи!